Привет. Посмотрите, что мне подарили. Это так круто. Мой брат подарил мне открытку на магазин для украшений. Смотрите, как красиво. И здесь еще в начале стоит я тебя люблю. Я же пришла со школы. Да, у меня сегодня, день рождения, первый-второй урок отменили. Это очень классно. Да, зато проснулась 6-20. Забра... Забрали братана, он мне дает кофту. Как дела? Эй! Хорошо? Хорошо? А ничего сказать не хочешь мне? Ну, что-нибудь, у меня же день рождения сегодня. Спасибо. А кофту ты мне подарил? Да? Нет, просто потаскать. А. Понятно. Мой брат хочет мне теперь показать торт. Я тебя жду, разрешения от мамы. Иду, иду, иду. Это маршмеллоу, да? Да, поэтому прикольный. Помоги мне. Я, Подожди. Да, вот так, так надо. там Ой. Та -та -та. Вау. Это 14. Ай, это 14. Заметно на камере? Нет. Офигеть, он даже так вкусно пахнет. Ну, это крем, да? Ладно, закрываем. Давай, Посмотрите, какая красота. Это вот вообще так классно выглядит. Офигеть. Ну все, едем забирать подруг и едем в ресторан. Mm. Вот, мы уже забрали. Кажи привет. привет. Вот. Сейчас еще одна подруга придет. Мне принесли вот такой вот коктейль и еще вот такую вот копилку. Мы пришли на дачу. Вот какая красота. Очень красиво. все раскрываю подарочки. ну первый я же видела это мафица, спасибо, и дальше от нее вот в таком пакете крем для Вкусно, и дальше от Окей, okay. приступаем к другому <связываю> Спремно рассказывать, когда перед тобой Я уже очень устала, я уже спать хочу, я уже хочу быстрее одежду снять, то есть одеть наконец пижаму и спать в кроватку, я очень устала, я проснулась 6.20, для меня это, ну скажем, еще не совсем привычно, я так спать хочу, еще вчера поздно легла и так далее. Я зажгла свою свечку Happy Birthday. Мне ее, кстати, подарили два года назад. И я на каждый свой день рождения зажигаю именно вот эту свечку. А рядом стоят три свечки. Я еще еще не распаковала. Да, поэтому они еще в таких вот стоят. Хочу, пока я еще не одела пижамы, всех поблагодарить поздравления за подарки кто пришел на мой день рождения ну, не пришли много но зато пришли и кто даже приехал ко мне домой всем спасибо мне очень обрадовалась она а классика мне тоже посказала но они не смотрят мои видео короче просто всем спасибо меня это сделал очень счастливым, и за то, что вот кого я знаю, никто не забыл про мой день рождения. Даже не надо никому не напоминать, все меня поздравили. Спасибо моей семье, которые меня утром классно поздравили. Спасибо моему братику, он сегодня такой милый был. Но ну, он всегда мне, ну, конечно, сегодня ней. Просто всем спасибо. Это был классный день рождения. Конечно, каждый год интересный. Но каждый год, каждый день рождения по-другому. По-другому поздравляют. По-другому праздную. И день рождения это для меня очень-очень важный день.